Россия, Родина моя, И нет тебя мне краше. И кто бы что ни говорил, Тут все родное, наше: леса, поля, Озера, реки, моря, луга И отчий дом. Душа моя с тобой навеки, И сердце, что осталось в нем? Россия, Родина моя! В полях рожь колосится, Ковром из ягод вся земля, Медведь в лесу резвится, Щебечет песни соловьи, И рыба в водах плещет, А по зиме к нам снегири, И снег от солнца блещет. Россия, Родина моя, Красот не перечесть, Умов великих мать-земля, Мне тут родиться честь. Тут Ломоносов, Пушкин, Фет, Гагарин, Достоевский, Тут Менделеев и Донской, Суворов, Жуков, Невский. Мне всех, увы, не указать, Тут океан имен. Россия, любящая мать, в тебя вовек влюблен.